Есть какой-то нормальный лицо, кошмарить меня будет. Учи историю хуйло. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы из какого города? Я. Из, из поселка Аратов. А, а это где такое? Что, поблизости крупная есть? Я... Украина. В центре Украины. Ага. Хорошо. А я из города Новая Ладога. Меня Егор зовут. Ленинградскую область вижу. И я вижу. Краснодар, Краснодарский край. Заблуждаетесь? Да. Я уже устал людям объяснять, показывать, что это все немножко ошибочно. Сейчас попробую ну, ладно, я вам мое нужно... местоположение. Вот заодно расскажите, как, как, как это неправильно работает, расширение, почему так показывает? Потому что нужно уметь пользоваться, э, скажем так, своими аккаунтами. Я угу. это так это я осознанно делаю. И э, пользоваться виплиентом. клиент угу. помогает подменить флажок, понимаете, или, или еще что-нибудь. А аккаунт он помогает подменить э, свое местоположение. Вот. Вот так вот. Я понял. Чуть-чуть больше надо запариться, да? Дело в том, что, видите, у вас ВК. ВК. А это можно сделать через Фейсбук. Удобнее. Я, вроде, через Фейсбук заходил. Ну, вы, у вас указана Россия. Да. Страна происхождения. Да. У меня да. указана страна происхождения Украина. Понимаете? А когда мне нужно, я указываю Россия, указываю местоположение. <съем> в самом Фейсбуке? <в> <Facebook> аккаунте, аккаунте, да. То есть, создаете... Нет, если вы один раз создали этот аккаунт, вы уже и будете припечатаны. <съем в> Создайте э, второй аккаунт <съем в> и напишите, например, Украина. Да? И вас будет показывать, что вы с Украины. Я понял. На самом деле, сейчас не принципиально. Ну каждому свое, кто куда стремился, к кому да. что нужно, у кого да. какие цели. Запо запо запомнится, да. Вот. Ну а вот такой может пригодиться. Запомните э, фильм такой «Миллионер из трущоб»? Не, не смотрели, он там вроде mm -hmm. «Оскаров» получал. Когда, в общем, по, это, э, парень молодой попал на шоу, типа «Кто хочет стать миллионером», mm -hmm. вот, и ну, он бедный, из какого-то там бедного района, и он на вопросы отвечал правильно и у него даже ему в каком-то моменте ведущий дает подсказывает ну в туалете там да, подсказывает неправильные ответы а угу. он отвечает правильно. и там идет отсылка к тому что это он в детстве когда-то что-то где-то услышал и вспомнил то есть всякая информация может когда-нибудь пригодиться. просто он прожил этот момент да, все да, эти да. моменты по тем вопросам которые ему задавали да, в жизни он были. не знал что это ему пригодится но в голове отложилось ну, это точно так же, как мне легко с людьми общаться, знаете, о Советском Союзе. Ну да. Я, в принципе, историю никакую не знаю, но когда несу чушь, я понимаю, что этого не было. Ну, то есть я жил в это время, ну, да, там? И когда ты в это время проживал, ты говоришь, нет, этого не было. Он говорит, как ты докажешь? Я говорю, зачем я доказываю, если я там жил? Да. Все. Я просто истину понимаю, как там было, как я там прочувствовал всю эту атмосферу и обстановку, наверное, так же, как и вы, в какой-то ну, да. степени. И все. Ну я совсем и мало Советского Союза. Разница нет. нет. У вас были бабушки, дедушки, понимаете. Знаете, и, я... я вот именно из Советского Союза ä, помню то, что меня совсем маленького оставляли с бабушкой, с дедушкой, когда ä, в, очень, в очень раннее утро ходили родители занимать очередь за мебелью, чтобы там простоять долго. Вот у нас мебельная фабрика недалеко вот была, ну у нас в городе. Вот, и они э, оставляли меня, сколько мне там, 3-6 лет, что-то вот такое было, нет, это еще до развала было, все-таки вот, вот почему-то вот это запомнилось, хотя вот я 86-го года рождения, вот, но я запомнил это вот, то есть это 89-е или 90 -й. Слушайте, знаете, как вот все говорят, я, я понял да. вас, о чем вы говорите. Есть такая вещь, знаете, говорят, ой, проблема, был дефицит мебели, ой, проблема, был дефицит еды. А почему-то никто не говорит, ой, не было проблемы с получением жилья. Все были жильем, вы понимаете? Да, да, да. У всех, кому нужна была дача, у всех были дачи. У кого была возможность построить эту дачу, все строили себе дачу. А говорят потом, ой, не было еды. Ну как же не было еды? А вот вспомните, если бабушки, дедушки, э, ваши, возможно, да, самый, у них был такой критический момент, когда они отработали до пенсии когда на у них деньги позгорали, mm -hmm. Ну, вот в вот, эти вот, годы. Да. Было, было, да. Было. Так, поскольку, когда кого не спросил, mm -hmm. у кого три тысячи, у кого пять тысяч, у кого десять тысяч было? Ни хрена средняя пенсия была по Советскому Союзу. Средняя, говорю, да, там не говорю. Mm -hmm. 65 рублей. 65 рублей можно было прожить, а там было пять тысяч. На сколько месяцев хватило бы этих пяти тысяч? На сколько лет прожить? Yeah. В этом плохом-плохом Советском Союзе. Понимаете, Я про то Поэтому тут даже наверняка вам, возможно, ваша бабушка там вложила там тысячу рублей, там до 18 лет, страховка. Там, у меня ваучер куба, даже да? был. Ваучер был. Ну, ваучер на 10 тысяч-то уже получили, да. Это, ну, тоже это куда получили. уже непонятно исчез, там как-то я вот это не, не сильно помню. И, или или кто-то в тихую в то время продал его. Ну что-то да. Вот. Но тем ну, не, не менее, все это ваучеры тоже появились, даже деньги обесценились. Ну да. И даже новый, новые деньги у вас пошли. Да. Вот. Так что видите, рассуждать можно по всякому и говорить можно обо всем. Но если ты это прочувствовал, тебя никто не переубедит. Если ты это прожил и понял, тебе никакая пропаганда не, не съест голову, не проест голову. Естественно. Вот. Так что, если вы, например, заработали в какой-то промежуток времени хорошие деньги, неважно прикол, правильно, то вы уже потом можете оценить, было сейчас лучше или хуже. Ну, например, сегодняшний день, да? Mm -hmm. И от того, что по телевизору будут говорить, что лучше, а у вас на самом деле хуже, вас же никто не переубедит в этом, что в стране хорошо. Типа вы понимаете, что лично вам плохо, да? Ну, то есть у вас хуже стало положение. Опять. Но надо все равно иметь какое-то критическое мышление. Пытаться смотреть между строчек. Absolutely. Пытаться смотреть просто на факты. Понятно. Потом думать, кому это выгодно. Absolutely. Это как, знаете, в школе кто-то украл рубль с кармана, mm -hmm. но никого ж не видно. А на следующий день смотрит, что то в шоколадке жрёт, блин. Тот, который никогда не жрал. Чего надо, блин? Нужны какие-то доказательства? Или можно просто дать леща, подойти, блин? И даже не обвинять ни за что. Yeah, По-моему, в пятом классе такое уже было. И самое интересное, вы понимаете, когда я дал леща этому человеку, ну, ответил, он даже не пошел жаловаться, он понял, за что. Он, у него было чувство вины. Вот так вот. Так что, между срочек кто вы правильно критическое мышление. Да, да. Счастливого вам, здоровья, вам, Давайте все благ До свидания. Угу. Что ты, блядь, несешь нахуй? Серьезный мужчина, блядь есть какой-то нормальный длитель, то шмарить мне будет